Приветствую всех. Мы продолжаем относительно работу с нашим инвентарем, но теперь мы займемся реализацией нашего вооружения. А, собственно, что мы будем делать? У нас есть вот такие вот экторы для взаимодействия. А, я посидел, подумал и решил, что проще всего, проще всего нам будет Хранить, а, точнее не хранить, а создать дополнительные экторы, в которых уже будет храниться сама логика стрельбы, перезарядки, взаимодействия с патронами. А, и, собственно, все вот это вот такое. И хранить это в отдельном экторе. То есть не в экторе инвентаря, а в экторе, а, ну, собственно, отдельном. Для нашей экипировки. Поскольку оружие будет являться экипируемым объектом также я думаю сделать патроны также экипируемым объектом то есть они будут экипироваться в подслоты к оружию то есть к примеру мы заходим поменять тип патронов мы поменяем тип патронов особо углубляться в детализацию я не планирую то есть все могут провести аналогию с инвентарем дэйза к примеру дэйзит либо же Армой, то настолько углубляться как бы мне не совсем хочется поэтому мы сделаем как бы и функционально и не настолько все сложно для э, реализации ну и собственно взаимодействия с нашим инвентарем итак давайте приступать собственно нам понадобится персонаж Uh, нам понадобится инвентарь, наверное нам понадобится хотя пока что пока что нам не понадобится инвентарь. Uh, давайте эквипмент кубинцов такой здесь uh, здесь давайте создадим blueprint класс Блупринт-класс типа Актер. Это будет BP Base Equipment Item. Который будет себе уже хранить собственно всякое разное. BP Base Equipment Item. Угу. дальше что мы делаем в нашем персонаже мы сразу добавим child для нашей экипировки сколько нам нужно экипировки ну давайте child child actor давайте наверно сделаем по стандарту primary secondary то есть основное дополнительное И в принципе мы можем добавить также еще и пистолет. И холодное оружие мы можем добавить. Ну давайте primary weapon делаем дубликат secondary weapon Давайте знаете, как сделаем? Мы сделаем primary weapon, secondary weapon, и мы сделаем мили weapon. Я думаю, мы сделаем три слота, где мы будем в secondary вспомогательно. Мы сможем туда ложить пистолеты какие-то пулеметы там базуки и тому подобное а при мари мы будем ложить к примеру автоматы и какой такой а, хотя мы можем также пойти другим путем сделать а, собственно эти слоты равноправными то есть мы к примеру можем и сюда и сюда положить автомат да, мы это можем сделать а, сюда и сюда там положить базуку ну, то есть как бы не ограничиваться типом слота и типом предмета, а сделать многофункциональные слоты без разницы, какое оружие мы сюда экипируем. Чтобы не ограничивать, так сказать, игрока в его экипировке. Ну, собственно, мили вэпон, там будет мили вэпон, там ножи, топоры и там все такое. А, ну, я думаю, этого будет достаточно. Мы, конечно, могли бы сделать и больше статов, но больше статов, я думаю, это уже будет нелогично. Поэтому оставляем так. А, теперь. Теперь нам нужен геймплей, нам нужен инвентарь и нам нужен Base Item Object. В Base Item Object давайте мы создадим переменную, которая будет отвечать за equipment класс, equipment класс, equipment класс тип переменной base, base, base, equipment item, base equipment item, так единственное, что нам нужен base equipment item класс Uh, делаем это все instance data only ну собственно по накатанной и здесь делаем get equipment class это мы сделали pure функция и записываю. то есть теперь мы имеем класс Equipment Это может быть не equipment А может быть useable класс То есть его можно использовать В различных целях К примеру прописывать use item Не в объекте, А прописывать use item В подклассе Ну к примеру если там будет Какая-то сложная логика Помимо там добавления здоровья compile-save. Uh, теперь нам нужен base-inventory-item. И здесь сделать promote-to-variable-equipment-class. Так, equipment-class добавлен. И теперь в класс дефолтах у нас будет uh, equipment-class. Мы можем здесь Выбрать что-нибудь. AnimSequence. Единственное, я, по-моему, там промахнулся и установил... Да, нам нужен equipment. Basic equipment item. Класс reference нам нужен. А я там установил что-то не то определенно. Так. Close. Включаем. Compile save base equipment item так это нам нужен base inventory item equipment item так, equipment, equipment item class reference change type variable подключаем так здесь compile equipment класс так, refresh. Refresh notes. Собственно, готово. Теперь мы можем устанавливать в класс дефолт под классы. Но ну, в нашем случае пока что base equipment item. И мы уже сможем ими манипулировать. Теперь что нам еще нужно сделать. Саму логику мы прописывать не будем. Нам нужно Base Equipment Item Variable Item Object Хранить Uh, item object для того, чтобы когда мы экипируем оружие оно у нас заспавнится на персонаже, мы когда его будем снимать мы имели возможность получить доступ к item object этого оружия и его же добавить чтобы не создавать новый объект, то есть мы будем хранить наш уже созданный, поскольку нам новый объект создавать смысла не будет, если у нас не будет удаляться старый так, это добавили это добавили blueprint equipment что нам здесь еще нужно Да, в принципе, пока что здесь у нас все достаточно. И давайте перейдем к UI. Uh, new Folder. Equipment. Equipment UI. Сразу цвет набрасываем. Equipment. Uh, так, здесь нам понадобится Equipment Slot. Это у нас US Reference Widget UI Equipment Slot. Также нам понадобится... Не знаю, нужен ли нам Equipment Window? Ну, давайте UI Equipment Window. Я, правда, еще не придумал, как это все должно выглядеть вообще в дизайне инвентаря и экипировки, но но я думаю, эти виджеты в любом случае останутся. UI equipment slot. Нам нужно это все убрать. Нам нужен бордер. В бордер нам нужно добавить image. Image мы сразу скидываем падинги. Выставляем падинг 5. Ну, пока что 5. Бордеру что-то установим, не белое. Так, Давайте я скрою это. Что у меня здесь есть из подходящего. Ну, в принципе, мы можем эту икон иконку поставить. Она, конечно, не совсем подходит, если у нас будут разного размера предметы. Сразу делаем Wrap Size Box. Size Box включаем Здесь делаем Decired По дефолту устанавливаем 100 на 100 Установим Перейдем в Event Graph Так, SizeBox Нам нужен переменный Это у нас SizeBox Slot Preconstruct SizeBox Slot Set Hate, Override и set. White, Override. Мы будем устанавливать размер нашего окна. Variable size slot instance data был expose on spawn это у нас будет э, 2D 2D 2D вектор 2D сплит тракт пин и подключаем собственно эта переменная и мы уже можем менять размеры слота по дефолту давайте 100 на 100 установим чтобы при дизайне мы вообще видели что там происходит Так, это есть. Это есть. Как бы нам это сделать все получше? Я думаю, давайте, наверное, сделаем весь эквипмент 100 на 100 без разного размера слотов. Просто с разным размером слотов нам нужно будет менять иконку, размер иконки, трансформировать слот. И у нас главная панель должна быть заготовлена под трансформацию слота. Если мы сделаем слот обычный, то нам этого делать не нужно будет. Давайте сделаем пока что, сделаем обычный слот чтобы написать базовый функционал экипировки, а потом уже будем смотреть, что нам нужно добавить. Image, так, это border-slot, wrap-pitch-border. Wrap Этот border мы сделаем паддингом 0. И здесь у меня есть вот такая вот иконочка. То есть мы можем добавлять в нее и к примеру если мы сюда добавим у меня кстати даже заготовленные слоты есть вот equipment как okay, то есть будет выглядеть вот так то есть у нас есть как бы слот и вот так вот добавляется оружие к нашему слоту но, кстати, но, у нас будет тогда сложность в дизайне. Поскольку если мы захотим добавлять доп-слоты, к примеру, доп-слоты на обойму, да, здесь кубик на обойму, здесь кубик на тип патронов, здесь кубик на прицел, там здесь кубик еще на что-то то тогда собственно это будет очень мелко основа и будет проблема с взаимодействием а если же мы если же мы сделаем большие слоты давайте сделаем трансформируемые слоты раз уж мы уже здесь начали их делать а вот этими под слотами мы сделаем uh, какие-то дополнительные как раз апгрейды. Кстати, давайте сразу тогда дубликат uh, UI. Давайте Child Equipment Slot. Пускай будет. Child Equipment Slot. Uh, здесь мы дизайн тогда replace child replace child, тогда мы будем здесь устанавливать uh, обычную иконку обычную иконку и собственно менять size переменной. единственное что мы его здесь поменять не можем к примеру мы будем устанавливать здесь 400 да на 400 и тогда мы будем получать для вооружения вот такой вот слот но единственное что у нас background не совсем подходит под этот слот но в принципе пока что это не столь важно единственное что это у нас size slot. И я хочу добавить в wrap which size box. Также я это добавлю. Наша image будет в size box. будет бокс по центру и мы здесь будем брать uh, wait override нам вот это не нужно давайте здесь 0 установим падинг нам здесь тоже не нужен хотя нет падинг нам здесь нужен Uh, и здесь мы будем, uh, собственно, брать uh, наш размер, умножать на 100. То есть, uh, к примеру, у нас здесь 1 на 4 слота. Мы об этом знаем из нашего item-объекта Dimensions. И мы будем устанавливать на Pre-Construct. Нам тоже нужно здесь сделать size box. Кстати, image у нас переменная. Image это у нас item. Image это у нас item size. А, то есть, если у нас пистолет маленький, мы устанавливаем, сколько он будет занимать. К примеру, два два слота на на один слот. Ну, к примеру. Ну, это, конечно, много. Вообще он будет один на один, скорее всего. слот. Ну, собственно, к примеру, да, вот это пистолет. Дальше мы там какой-то УЗИ. И, собственно, автомат там на 4 у нас будет. То есть вот таким образом. а Чтобы у нас иконки, которые у нас уже есть, не тянулись. Будем делать вот так. Здесь пока что установим 400, но мы здесь wait over right скопируем, возьмем, так я что не установил переменную size боксу, мы возьмем item size, подключим и здесь сделаем promote to variable item size item size давайте icon item size вот такая вот переменная с помощью которой мы будем это все устанавливать icon item size в принципе instance был нам здесь не нужен Uh, давайте перейдем в Equipment Window. Canvas панель нам здесь не нужна Нам нужен Vertical Box, наверное Давайте посмотрим Что у нас тут В инвентаре написано, ну и давайте напишем тогда То, что это Equipment По центру давайте. Вот так вот Сделаем equipment, equipment. equipment. Uh, сразу делаем desired, здесь нам нужен grid, grid panel, и в этот grid panel мы уже добавляем наши слоты. Uh, давайте equipment slot. UI equipment slot. UI equipment slot. Здесь мы уже можем uh, менять размеры. То есть размер для нашего слота. Uh по дефолту давайте 400 установим 400 на 100 а, так это у нас primary дальше это у нас secondary слот э, что у нас еще за слоты у нас мили слот мили слот Собственно, миллислот у нас 100 на 100. 100 на 100. И закрепим по краю. Собственно, здесь мы можем еще что-то добавить, я думаю. слотов да над дизайном конечно надо думать в принципе у нас еще слоты на гранаты могут быть если я добавлю еще один слот то я не могу его ага, могу установить сюда То есть в принципе можно сделать так. Mm -hmm. Mm -hmm. На самом деле, учитывая, что у нас вертикал бокс, мы можем взять текумын слоты в вертикал бокс. Здесь сделать врап в горизонтальный бокс и в горизонтальном боксе уже создать столько сколько нам нужно так, давайте выделим эти слоты сделаем 100 на 100 100 на 100 Можем закрепить сюда, эти оставить здесь. К примеру, здесь будут гранаты, здесь нож, а, здесь оружие. Кстати, мы можем здесь установить 200. То есть сделать вот таким образом. Тогда можно сделать вот так. А, также под слоты, под слоты мы можем взять а, горизонтальный бокс. В принципе, давайте сделаем вот так. Wrap Vertical. Дальше возьмем горизонтальный бокс. Добавим в этот вертикал. И здесь нам нужен э -э Child так вот на слот. Один. Второй третий четвертый копируем это делаем в wrap vertical box и вставляем вот собственно что мы получаем а, базовый equipment слот кстати давайте я его открою и здесь сайт White Right я установлю на Construct. Event Construct. Поскольку иконку я пока что менять не планирую в дизайне. Вот, собственно, что у нас получается. А, первый слот оружия, а, его апгрейды, там, к примеру, обойма, патроны, прицел, там подсвольный гранатомет, там фонарик или еще что-нибудь. Ну, можно добавить также здесь больше слотов. Дальше у нас идет опять какой-то слот, ну, оружие. И, собственно, и тут слоты для апгрейдов. Дальше у нас идут граната, граната и также нож. Собственно, вот так вот у нас получается. Что еще мы можем здесь сделать сразу? Давайте перейдем в Blueprint, перейдем в Gameplay, перейдем в Equipment. Здесь Blueprint, Enumeration, Enumeration. E Давайте E-Child. Или давайте upgrade type сделаем. И также сделаем blueprint, numeration и yeah, weapon type. В weapon type мы делаем здесь несколько. А также сделаем но на всякий случай а, делаем мили weapon fire weapon а, и также у нас есть гранаты мы делаем а, давайте weapon приставку берем а то гранать weapon как-то звучит не очень Дренат. Собственно, вот наши типы оружия на данный момент. В мили вепан мы там добавляем топоры, ножи, кирки, там, не знаю, все что угодно. В fire weapon мы до добавляем то, что стреляет. И в граней мы добавляем, собственно, то, что кидается. В принципе, мы можем здесь написать Trove. Uh, так поскольку тут могут быть и мины, в принципе uh, так дальше upgrade type upgrade type uh, это может быть он uh, дальше uh, первый тип это у нас клип второй тип это у нас ammo. третий тип это у нас скоб четвертый тип что у нас там может быть здесь cup скоп. скоб эм. что у меня есть с меша и давайте посмотрим рай Здесь только пламя гаситель ну давайте добавим пока что мазу пускай будет если что мы здесь потом можем расширить дополнительно апгрейдами а пока что сделаем вот так вот на 4 слота апгрейдов UI Equipment Windows. Так, нам нужен слот. UI Equipment Slot. Здесь мы делаем следующее. Мы добавляем слот Type. Uh, type. Это у нас Weapon Type. Instance 1DB Exposure. Он spawn. перед тем, ли приват, мы попробуем сейчас будет ли работать. А, теперь мы здесь можем устанавливать fire, fire. Это слоты fire. Это у нас слот throw. Это слот также и это слот мили а, Вот таким вот образом мы выставили слоты и теперь давайте а, то же самое, ну практически то же самое сделаем для child uh, он у меня не открыт давайте browse child equipment slot event graph uh, кстати размер для child нам не нужен абсолютно preconstruct uh, тоже здесь не нужен здесь Хотя нет, здесь нам нужен слот, слот type, upgrade type, instance editable, blueprint read only, expose on spawn, приват. Переходим в equipment window и собственно выставляем. Сюда и сюда мы ставим... Ну давайте, наверное, так и сделаем. Клип. Сюда и сюда мы ставим эмо. Сюда и сюда мы ставим скоп. Сюда и сюда мы ставим мазл. Вот таким образом. Давайте проверим. Мазл, мазл. Скоп, скоп. Эмо, эмо. Клип, клип. Все наши типы, все у нас установлено. М -м -м. Базовый функционал у нас готов. То есть наши виджеты, у нас устанавливаются иконки. Нам останется это все прописать через эктор. И в принципе это будет все работать. Собственно, думаю, нам такого экипимента будет достаточно для нашего вооружения. Уже для экипировки одежды там, или брони мы сделаем немного иначе. А здесь, я думаю, нам будет достаточно и такого функционала. Ну, собственно, апгрейд слотов мы можем сделать столько, сколько нам нужно. На этом видео мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.